друзья рад вас приветствовать на моем канале и сегодня мы будем играть в сам и для начала чтобы вам нас не задерживать хочу сказать что не забывайте все кто новенький хотят играть со мной я играю на редроке самое основное заходите регистрируйтесь на виталий волков получаете 300 к уже на пятом уровне вояди вот такой вот промокод вот такой вот промокодик называется виталий волков тоже самое тоже только без э, нижнего подчеркивания, это логично. Ну, так вот пишем. Али. Волка Ну, это вы в МН вводите, то есть заходите в МН. Люди, заходите в промокоды и тут писывайте хэштег Виталий Волков. Если что, хэштег будет э, над головой где-то вот здесь выскочить, где-то в каком-то углу. Не забывайте водить, тоже получите халявные денежки уже на пятом уровне. Э, что я хотел сказать, это то, что, ну, наверное, самое основное, как вы зарегистрируетесь, это, наверное, же, всё, же, с чего же начать, как же правильно развиться. Как же заработать на, ну даже на то же самую вот эту машину, как заработать на вот эту машину, вот, ну как на это заработать, это все очень просто. Вы сначала водите промокод, это все делаете, качаетесь до пятого уровня, выполняете первоначальные квесты. Самое главное, что я забыл сказать, это то, что обязательно, обязательно, ты просто в бой покупаешь за АЗшки, покупаешь себе уровень. Качаешься до пятого уровня и получаешь уже верты. Из-за верты, ну, самое первое, что вам нужно сделать для того, чтобы дойти до этого шага, ну, наверное, это самое первое, это арендовать машину, просто чтобы кататься, просто работать на работе, арендуйте машину, катаетесь туда-сюда, главное, не забывайте про таймер, потому что таймер уже 30 секунд, не так, как раньше было в, раньше, ну, в ранних обновах. Хотя уже, уже все изменилось, поэтому у вас будет 30 секунд, чтобы вернуться в машину. Иначе в любом случае она заспавнится. Это обязательно, вот. Катайтесь, потом едете в любой, э, ну, в любой, там, я не знаю, автосалон дешевый, вот. Э, самый дешевый автосалон, он обычно находится где-то на горе, насколько я помню, вот. Э, ну, вы в gps водите, там, водите, GPS, вот. И чтобы вам найти машину, вы выбираете, вот, автосалоны. И выбираете вот это, получается, авторынок эконом-класса, вот LS, вот есть, вот так же самое, ну, то есть, выбирайте LS, просто едите в авторынок и выбирайте самую дешевую тачку, которую есть там, ну, на которую у вас есть деньги. Я же свою первую машину покупал где-то за 500 тысяч вертов. Очень долго на них э, качался, то есть очень долго их добывал. Начнем с того, что я добывал на фермах, квесты выполнял на фермах, э, до 10 уровня выполнил квесты. Выполнил квест Дорожника Дорог, и на это все закончилось, потому что следующий квест идет купить э, дом. Но, как вы знаете, дом, э, цены на дом очень большие, то есть если мы посмотрим сейчас телефон, пожалуйста, мы посмотрим на дома. Ну вот вы сами видите, какие цены, понятное дело, что у вас таких денег не будет, а у меня даже таких денег нету. Поэтому вы покупаете машину, эти катаетесь, там, я не знаю, таксистом катаетесь, если хорошо знаете местность, либо же пишите. Просто, как я видел, один гениальный человек сделал, просто написал название по меткам, и все, просто чувачок разводит все по меточкам. Ну, то есть, ну, в принципе, все ясно, все очень понятно. Uh, также самое у вас есть uh, куча вариантов работы. То есть, если, опять же, мы зайдем в GPS, вас, у вас сейчас самая главная вещь, это GPS. То есть мы вводим GPS. Вот, мы выбираем э, работу для новичков, вам вообще очень классно, вы с первого уровня пойдете к Ирам Глова работать, это очень классно, не знаю, сколько приносит, я не пробовал, потому что, когда я играл, ну, то есть, э, полгода назад где-то, и год назад приблизительно новичком был, то такого еще не было, вот, э, ну, делайте разные любые вот эти м -м -м, работы, ну, либо же, если хотите, можете просто по работе выбрать, в центр занятости вы можете зайти и посмотреть, и в любом случае вы можете там, самое лучшее скажу вот так, для новичков, что самое лучшее, когда вы уже развились, когда у вас уже есть э, доступный уровень, все лицензии покупали, все проходили, все есть, все супер. Идите, сразу скажу, как излично сделать так, чтобы грибки бабки, если у тебя крашнет, там, не знаю, выкинет, античис работает кривовато, как у нас обычно происходит. Самое простое, просто берешь, занимаешь отель SF, в SF возле автобусной остановки, э, нанял отель, поехал, устроился автобусником в центре занятости, так же самое, как же центр центре занятости нам найти, вы спросите меня. Все очень просто, мы заходим сюда, мы выбираем важные места. Вот, пожалуйста, центр зан занятости вы выбираете, ну, и на арендованной тачке, ну, то есть на своей, либо на арендованной тачке, вы едете, устраивайтесь. Потом вы едете, берете автобус, катаетесь, собираетесь, выбираете ли, ну, любой вам удобный маршрут. Я же выбираю через... Перму, через завод Вот, э, то есть я долгий маршрут Выбираю, но при этом э, С одного круга ты будешь иметь уже 100к То есть ты уже 100к будешь с одного круга Иметь э, в автобуснике Плюс, насколько я знаю, сейчас почти с каждых работ Падают ларцы а В автобуснике, не знаю, раньше, когда я катался Не было таких приколов, типа ларцов вы накатались туда-сюда на собирали денег там я не знаю на собирали там несчастные там 3 миллиона если даже насобирать это будет все очень классно очень просто ну, наверное, вы скажете, блин, а как же нам машину купить, шановный? Расскажите нам, как машину купить. Все очень просто, вы подъезжаете на авторынок, продаете свою... Ну, выбираете, смотрите, если в вашем бюджете вписывается, если вы пишетесь в бюджет. Если там есть тачка, которую вы можете реально сейчас купить, вы просто свой хлам в выгружаете. Ну, либо же, если повезет, то там, не знаю, каким-то барыгом продадите. Ну, то есть, особо вы, скажу так, ничего не потеряете самое здесь если у вас и вы вот здесь сняли номер вы такой снизу опустились в подвал вот это заходите сюда вот видите стока пожалуйста столько для аренды вот э, поэтому все очень просто вот сейчас я выйду с отеля кстати я возле отеля я вам сейчас покажу а я вам сейчас во все покажу вы все у меня увидите смотрите мы, мы такой выходим э, вот находится автобусная остановочка буквально рядом вот отеля а вот автобусная остановочка ну блин Буквально совсем чуть-чуть. Зашел, пробежался, сел, выбрал маршрут, который тебе нужен и поехал. Вот. Опять же, я сейчас уже, так как я большой уровень, я 12 уровня. вот э, То, я... каким я пользуюсь работами? Ну, во-первых, я пользуюсь дальнобойщиками. Во-вторых, я пользуюсь трамвайчиком, потому что ну, там падают торцы. Э, самая лучшая работа, когда уже там набрали достаточный уровень, то класс, самая классная работа, это дальнобойщик. Вы катаетесь... Конечно, есть минуса, но есть свои плюса. то есть, э, плюсы в чем? Плюсы в том, что выпадают ларцы. Один лорец стоит приблизительно 500 тысяч, вот. Ну, то есть, вы на рынку, рынку можете спокойно 500-600 тысяч спокойно сливать один лорец. Но здесь же есть обратная сторона, какая? Да, самая обычная. Если же ты берешь на арендованной машине, то ты катаешься на арендованном грузовике, то у тебя процент получения ларца, ну, где-то приблизительно 25%, вот. То есть, если ты везунчик, то будет супер тебе, там, будет сыпаться горой. Как у меня было первые э, дни, у меня там 3 ларца, я выбил, такой, думал ура, ничего себе, заживу, я буду сейчас миллионером. Ага, так, так я и размечтался, вот. Э -э, потом я пошел э -э, на трамвайщика. кстати, если кому интересно, трамвайщик, очень легкая работа, очень классная работа, если вы уже сильно запарились работать. Э -э, идите на траващика, просто, э -э, там, с пятого уровня, как раз таки, вот, вы добавлялись до пятого уровня. На пятом уровне ходите на разводчика, ну, ну то есть э, этого самого траващика, извиняюсь. Либо же вы ходите, ходите на дальнобойщиков, ну насколько я знаю, дальнобойщики по уровню больше идут. Это все вы сможете увидеть в центре занятости, вам все распишут подробно, как с какого, какая работа уровня. Я же вам советую, если вы пятого уровня, идите на траващика, катайте себе, не переживайте там... Э, спокойно катайтесь, э, там 16 кругов выполняйте, за один круг вы получаете 75 тысяч вертов, за два круга вы уже получаете 150 тысяч вертов. Тоже, что достаточно хорошо. Тоже очень классно, если ты катаешься дальнобойщиком на рядованной фуре, а там бывает, э, ну зачастую бывает, что... Большой процент того, что ты берешь какие-то продукты там за 40 как тысяч, какие вообще тебе не дают никакого укупа, это вообще срака полная, если так говорить по полной программе. Вот. А на травматике ты гарантированно получаешь уже от одного круга 75 тысяч. Тоже, если тоже выпадают ларцы, у меня было что такое прикол, что я устроился, только устроился, сделал один круг, мне сразу же выпал рез. Но единственное, что я хочу сказать ларцы они дешевые, они где-то стоят 120-150 тысяч, в зависимости от самого ларца. Опять же, это все нужно уточнять, все эти цены, потому что я же сам тоже не особо ориентируюсь, это а сам я та же фигня, что начал тоже только вдупляться в эти цены, раздупляться, смотреть, что и как, и понимать, изучать цены, что почем стоит. Потому что. Еще раз напоминаю, когда я раньше играл, то есть у меня был долгий, долгий перерыв, где-то года, годик так нормально, я суммарно в игре где-то год, вот, ну где-то полгода, год, ну короче неважно. важно, не важно. То вы можете спокойно. Э, ну, то есть, у меня такого не было. Лорцов не было, ничего не было. Я просто тупо покатался, как, э, как раб катался. Просто тупо катался. И за спасибо вот, э, за такие бомжатские деньги. Ну а сейчас вам падают ларцы, Сейчас очень классная э, возможность очень быстро понять деньги. Вот. Очень быстро вот. Поэтому как-то вот так вот. Какие вот такие вот пироги. Вот. Э, на этом я не буду сильно затягивать. Для начала я думаю вам очень будет классная, полезная информация. Если же что, вдруг вы не понимаете, вы можете постоянно в комментариях написать, если опытные зрители, которые играют, вы можете рассказать новичкам, если есть новички, которые ничего не шарят, тоже можете задавать вопросы свои в комментариях, вам же ответят люди, которые уже опытные, либо же я отвечу, если, ну, если вы меня не завалите вопросами. Вот. А так, по возможности, обязательно буду все смотреть и все вам отвечать. Если же вам был полезен этот видеоролик, пожалуйста, поставьте лайк, рассказывайте всем своим друзьям, так же самое не забывайте подписываться, ставить лайки, рассказывать друзьям, как я и говорил, писать комментарии, активничать, ну и совсем скоро я вам разыграю одну очень, очень классную тачечку, то есть скоро будет розыгрыш для новичков, это самое оно, чтобы урвать халяву, поэтому как я и говорил, самое главное, это зарегистрироваться на мой ник, вот он, ну вот он, Виталий Волков, нижнее подчеркивание, вот. Вы это делаете при регистрации, когда вас спрашивают, откуда вы узнали о сервере, вы выбираете от, от друзей и там пишете мой ник. И так же самое, потом уже сразу же заходите и сразу же вписываете ник в МН, вкладочка промо. Вводите хэштег Виталий Волков без нижнего, нижнего подчеркивания. Все одно и то же самое. То есть ник и рефералка все одно и то же самое. Только в разнице в символе. Пожалуйста, будьте внимательны. Поэтому я на это буду прощаться. Всем спасибо за просмотр, всем удачечки, всем пока И мы уже увидимся с вами в следующих видосах Если же, конечно же, вам понравилось Если же, конечно же, вы хотите увидеть намного больше Более подробнее я все потом в следующих видео вам и покажу, и расскажу, и опишу Так же самое не забывайте залетать на стримы У меня бывает часто стримы проходят Тоже вы все можете увидеть, пообщаться Так же сам узнать куча всякой, всякой интересной информации вот, посмотреть, как же я работаю, как же я все зарабатываю, что почем, ну, то есть, как-то вот так. Поэтому, на этом я буду завершать мое обещание, вот, всем удачички, всем пока, увидимся в следующих видео.